Здравствуйте! здравствуйте. Я Вячеслав Мальцев. Поздравляю всех вас с наступающим Новым Годом. Надеюсь, он станет общим нашим годом нашего общего освобождения. Поздравляю с наступающим годом надежд все народы России, которые живут под гнетом путинского режима. Поздравляю зрителей канала «Подготовка» и канала Народовластие! Поздравляю единомышленников и все оппозиционные силы России. Низко кланяюсь всем тем нашим соратникам, которые сейчас томятся в застенках, путинских застенках. Тем, кто вынужден скрываться в России за рубежом. Кланяюсь низко их семьям. Поздравляю их семьи с Новым годом. Пусть они гордятся нашими героями. 5 ноября мы начали свою революцию в России. И она не прекратится, пока не падет путинская диктатура. И я всех прошу не трусить и присоединяться к нашей революции. В Новый год мы всегда ждем чуда. И сегодня мы стали свидетелями такого чуда. Стали свидетелями того, что чудеса случаются. Иранский народ поздравил себя с Новым годом тем, что восстал против дремучей деспотии. Своим восстанием Иран до полусмерти напугал путинскую банду. И вот наша с вами задача брать пример с Ирана и напугать их уже до смерти. Правда состоит в том, что высшим проявлением прямого и непосредственного народовластия является восстание угнетенного народа. Право на революцию – неотъемлемое право любого народа, не имеющего другой возможности для освобождения от преступной и нелегитимной власти. Давайте же все вместе, всей душой пожелаем перемен к лучшему в новом году. И они обязательно настанут. Кстати, о переменах к лучшему прямо сейчас по телевизору врет Вова Путин. Он врет 18 лет. Это уже слишком много. Хватит. Надеюсь, что в 2018 году мы, народ России, заберем у преступника Путина и его банды не только власти и национальные богатства, но и право самим строить наше будущее. Говорят, восемнадцатый год – это год собаки, это хорошо. Самое время для того, чтобы посадить на цепи, заставить служить народу ту злобную собаку, когда, которая всегда была российским государством. Пусть в новом году сбудется наша общая большая мечта, и Россия станет свободной. И пусть у каждого сбудется еще его маленькая личная мечта. Всем вам здоровья и удачи в новом году. Будьте счастливы. И ждем. Давай, открывай. Так. Так. Так опа с новым годом с новым годом я выпил за нашу победу за то что чтобы с первыми ударом курантов московских Пришло нечто новое, пришли перемены. Новый год начинается с первого удара Курантов. Так что кто ждет последний, может не успеть. Ура с Новым Годом, пишут. С Новым Годом. Мы в прямом эфире. Мы вместе с вами. Так, всех поздравляют с Новым Годом. Очень хорошо. Удачи, всех благ. Я очень скучаю по многим, с кем я был в Лохина, с кем я ездил в домике по России на колесах. Я уверен, что скоро мы встретимся, я уверен, что скоро мы встретимся в Кремле, а эту шоблу мы оттуда вынесем. Все, Славик забухал, обед будет за нами. Да, я выпил рюмку шампанского, стакан. Может быть, нестандартный, не но мы в походе, у нас, у нас других нет. Спасибо еще раз с Новым годом. Удачи всем. Здоровья. Всего того, чего вы сами себе желаете. До свидания.